Всем привет! С каждым годом наша планета все больше страдает от населения людей. Вода, леса, воздух – все это уже отравлено человеком. Вместе с лесами исчезают и животные. Сегодня вы увидите, кто мог бы населять нашу планету по сей день, если бы не пренебрежение человека. Речной дельфин относится к отряду млекопитающих. Вид был открыт в Китае на реке Энзи в 1918 году. Это светло-серый дельфин с беловатым брюшком, массой примерно от 42 до 167 килограмм и в длину от 1,5 до 2,5 метров. Они держались устьев притоков и на мелководье, в мутной воде, где зрение практически бесполезно. Поэтому эти дельфины очень плохо видели и полагались на их эхолокацию. В 2017 году комиссия по вымершим животным Китая объявила этот вид исчезнувшим. В историческое время сумчатый волк или «тасманский волк», как его еще называли, обитал на острове Тасмания длину особи достигали размера до 130 сантиметров, а высоту не более полуметра весом около 25 килограмм. Первое упоминание о тасманском волке было обнаружено на наскальных записях не позднее, чем к 1000 году до нашей эры. Европейцы впервые столкнулись с сумчатым волком в 1642 году. В 30-х годах 19 века началось массовое истребление зверя фермерами, дабы защитить своих овец. Таким образом сумчатые волки сохранились только в труднодоступных районах Тасмании, а последний из них умер от от старости в частном зоопарке в 1936 году. Бескрылая гагарка – крупная нелетающая птица, обитавшая в водах Северной Атлантики. Достигала длины до 85 см, весом около 5 кг. Бескрылая гагарка известна людям более 100 тысяч лет. Коренные жители ценили птиц за их вкусное мясо, яйца и пух для изготовления подушек. Из-за чрезмерного промысла птиц численность бескрылой гагарки резко сократилась. В середине 16 века почти все гнездовые колонии птиц были уничтожены. Последние особи были пойманы на островах Шотландии в 1840 году. Травоядные птицы моа, обитавшие в Новой Зеландии, не имели крыльев и могли достигать высоту 3,5 метров, а весить до 250 килограмм. Моа вымерли в 1500-х годах. Их истребили аборигены маори, которые до прибытия европейцев были основным населением Новой Зеландии. Дода относится к вымершему виду нелетающих птиц. Внешний вид птицы дополнительно неизвестен, поэтому его образ восстанавливается только по изображениям и письменным источникам 17 века. Остатки птицы показывают, что Дода был высотой около 1 метра и мог весить до 18 килограмм. С появлением на острове человека, птица часто становилась жертвой людей и домашних животных. Последний раз живых Дода видели в 1662 году. А на этом все друзья, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.